Доброго здравия всем в своей тренировке попробовал петлю Глиссона. Очень классная штука. Рекомендую. Обращайтесь в личку или к Мише по чаю. Можно приобрести за призм.